Всем привет. Познание себя. Вы являетесь императором. Вы понимаете, что и как нужно говорить. Вы знаете, что жизнь одна, и нужно жить здесь и сейчас. Вы относитесь ко всему не то что серьезно, а именно справедливо и правильно. И также можете проявлять свои эмоции в нужное время, в нужный момент, в нужной ситуации. Вот когда это необходимо, вы проявляете свои эмоции. Когда необходимо, вы проявляете свои знания, свою мудрость. Вы хорошо понимаете себя, у вас есть гармония со своим внутренним миром. И также у вас гармония, Вокруг вас, кто вас окружает. С друзьями, с родителями, с родственниками. С кем работаете. И главное, что вы понимаете, что вы говорите и что вы делаете. Всем пока.